Привет! Кто меня знает, следит за моим видеоканалом. Хочу поговорить на тему воспитания лидера в себе. Воспитание лидера, прежде всего, это какой-то стержень закладываться в человеке, либо воспитываться, либо, ну, как сказать, прорастает. Вот. Это самое лучшее качество, самое лучшее качество которое передается, передается человеку, если вы научитесь воспитывать в себе лидеров, будут появляться и в ваших командах лидеров, это относится ко всем партнерам, кто занимается каким-то видом бизнеса, либо моей команде, вот, воспитывайте в себе лидера, вот сейчас на данный момент читаю книгу Джона Максвелла, Воспитание в себе лидера. Советую прочесть. Очень толковая книга. Все по порядку, пошагово расписано. То есть э, смысл, смысл книги в том, что реально э, самостоятельно, самостоятельность в каком-то роде лучше, чем пошаговые действия. Может, я не прав. Если, если я не прав, ставьте пальцы вниз. Если прав, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте комментарии. Всем пока!